Всем привет! Вы на канале Ребей Курортная недвижимость и мы подготовили для вас новый формат видео, в котором мы хотим рассказывать вам, делать небольшие такие подборочки про определенные объекты недвижимости, точнее про сегмент и про определенный сегмент бюджета в этой самой недвижимости. И сегодня мы с нашими ребятами, с Надей и с Олей, хотим рассказать вам, что же вы можете купить, в сегменте недорогих домов по сочинским меркам, потому что в принципе по России дома там стоят как бы сильно дешевле, чем в Сочи, но в Сочи, к сожалению, цены сильно выросли. Сильно дороже. Но опять же, для кого, к сожалению, для кого так к счастью, потому что кто-то когда-то эти дома покупал за совсем другие денежки, а теперь они стоят уже ого-го сколько. И сегодня у нас будет такой небольшой пилотный выпуск, в котором мы расскажем вам. Что можно на сегодняшний день купить в бюджете домов до 20 миллионов рублей? На секундочку, за двадцатку можно в Челябинске, ну точнее, там вот в области, поместье купить себе. Понимаете? А Кто в Сочи любит, а, такой климат с лютыми морозами вам поместье в Челябинске. Ну, а нет, что? в Челябинске нельзя, можно купить в Пригороде. Привет. Челябинские цены на самом деле, кстати, очень сильно поднялись. Ну ладно, речь идет не про Челябинск, речь идет про бюджетные дома по сочинским меркам. И вот ребята у нас занимаются конкретно домами, сейчас они вам все вообще расскажут. Да. Ну, мы расскажем всем, кстати, привет, да. Мы расскажем о пяти объектах, которые мы на сегодняшний день подготовили, исходя из цены и качества. И начнем, наверное, сразу же да, с Олимпийских лугов. лугов, да, коттеджный поселок, который находится в Иларионовке. Ларионовка это Адлерский район, заезд хосты, и вот там сейчас есть дом по классной цене. Там очень крутые, крутые виды, господа. Да, цена, просто. да, с очень крутыми видами, с большой террасы, как раз на эти виды – 10 900 мне кажется, что нужно уточнять. Просто в Сочи хорошие виды. Это может, вид быть, на море, море. Все думают, да. А, а там, в данном в общем, случае это вид, это вид на горы. Да. Э, на самом деле дом 84 квадрата. Э, у него порядка 4 пяти соток земли. Ну, то есть там несколько. Там, там у нас идет сейчас в данный момент 13 домов. Плюс еще, и они все строятся каскадом и также спускаются вниз, поэтому из каждого, из каждого дома да, открывается классный, шикарный вид и в общем есть готовые дома, они стоят уже от 12 600 и в данный момент это единственная акция на дом, который будет строиться, то есть он уже, его строительство уже началось и акция на этот единственный дом, он остался последним по такой цене 10 900. На самом деле я уточню, строительство проходит достаточно быстро, и то есть через три месяца у вас будет тот же готовый дом. Достаточно Насколько роста. я знаю, на сегодняшний день Long Cruiser 300, по-моему, продают примерно за 12 миллионов рублей. Да? Ну, По-моему, дилеры, там рекомендованная цена сильно отличается, а именно дилеры продают за 12 миллионов рублей. Вот Вы на самом деле можете купить вот такой вот дом в Сочи. Он на самом, Мне, честно, место очень нравится Я понимаю, что оно прям такое на любителя Но оно конкретно подходит для интровертов вот, которые не хотят лишней суеты Они приезжают туда, там очень крутые виды Там да, очень крутая терраса Вообще сам по себе поселок э, Ребята там делают полностью всю инфраструктуру этого поселка Естественно, там не будет магазинов у них внутри Но дорожки хорошие Облагороженные э, сами да. участки Заборчики такие аккуратные Все в едином стиле Все выглядит крайне вот по-современному э, Но дома каркасные как бы, но Хотя в принципе это никого особо и не смущает есть, Вся Америка есть, но... построена в каркасных домах У меня да. товарищ купил каркасный дом там поблизости тоже поселок красная воля точно такого же формата и они все лето всю осень у нас теплая осень и все время проводили на террасе в основном дома небольшие по площади поэтому отапливать их там особо ну даже при mm -hmm. Морозок в Сочи, то есть зимой 0 градусов ты, ты имела в виду, да? Ну, в зимой. Да. Там даже там, неделю Минус 3 3 было, снег. 3 было, да. да, но в целом. То есть, дом будет теплый, да, его протапливать стоит. очень легко, и даже если это делать только за счет электричества, это абсолютно небольшие счета. И сразу я хочу сказать вам про перспективу вообще районов именно Илларионовки и Красной Воли, что собирается сейчас строить дублирующую дорогу, которая пойдет из Джубки, ну, примерно до Красной Поляны, и ходят слухи, что именно там она пройдет. Кстати, там же сейчас строят гольф Поля. я недавно на эндуро катался просто, и там ты просто подъезжаешь, там пушка очень круто все выглядит. Короче, господа, хотите уединиться? Первый из нашего топа это альпийские луга. Я просто туда смотрю, потому что у нас тут телек с подсказками висит. 84 квадратных метра. Все, кстати, с ремонтом. сказали, Да, что с, с ремонтом. ремонтом, все с ремонтом: две спальни, санузел, кухня-гостиная, такая просторная достаточно. Ну и прихожая. Все с ремонтом есть такая, ну, на втором уровне есть кладовка под какой-то там инвентарь, ваш. Причем, вот Максим иногда смеется надо мной, да, и говорит, типа, ну какие там лыжные принадлежности в Илларионовке. Ну вот если действительно эта дорога, пойдет как раз через она будет выходить на Краснополянское шоссе, то, ну, 10 минут, то 10 минут до Краснополянского шоссе и там еще минут 15 и вы на Краснополяне. Ну да, сейчас в данный момент до хосты, до самой хосты, где-то порядка 25 минут, там небольшой такой серпантин есть, вот. но, кстати, там есть еще такие туристические места, как Белые скалы, а, Новалишинское ущелье, тоже можно это все посещать, все это в ближайшей доступности и несколько баз отдыха, причем, ну, которые работают круглогодично, также там есть бани, а, ну, можно проводить свой досуг. До центра Сочи где-то порядка 35 наверное, минут, ну, порядка 30, почему говорю, потому что бывает так, что ну, какие-то у нас существуют заторы на курортном проспекте, на улице Ленина, то есть до Адлера доехать ну, тоже где-то порядка Ладно, 30 я ну, как, Да, подытожить, мне кажется, этот дом идеально подходит для тех, кто приезжает отдохнуть от городской суеты. То есть под сдачу в аренду, как дача. Близко к Сочи. Буквально. Близко к Сочи. Близко да. ко всем. Да, инфраструктуре. Для, для постоянного места жительства там с семьей, конечно, это. Почему? Смотря ну, ну, ну, какое, подожди, а какое постоянное дети? место жительства ты ищешь, да. Не, ну если дети в А школу что там ходить? есть в красной воле садики и школы, между прочим. Это сколько, получается, по-моему? Ну, минут 10 на машинах. И, и для постоянного места жительства подходит, ребят. Идеальный вариант. Не, да, Я да, 10 900 на сегодняшний 900. день. Вот за такого формата для Сочи это очень крутая цена, учитывая, что у нас очень сильно поднялись цены на да, все. Очень очень вообще сильно по всей стране поднялись цены на все в Сочи и подавно. Это уже для тех, кто любит монолитные дома. Да. Да, есть монолитно-каркасные дома с блочным заполнением. Но уже не в Сочи. Это поселок Вардане, это Лазаревский район. А, до Сочи добираться на машине, ну, можно и за 35 и минут, можно и, и за часа, час-полтора. А, на там... тачке, но если на электричку оседлать, то можно быстрее. Да. Там да. всегда одно и то же время. Фикс, фикс. Да, кстати, поселок закрытого типа, 13 домов там а, сейчас стоит, а, кое-какие из них уже проданы и а, в данный момент а, минимальная цена а, дома 13 миллионов. Это дом 82 квадрата, 2,5-3 сотки земли, тоже в зависимости от места расположения дома. В общем, классный поселок, хорошие достаточно дома, неплохие видовые характеристики. Дома на одной линии находятся, но тем не менее, так или иначе, где-то вид на горы, где-то даже частично захватывает вид на море. И до самого моря порядка 10 минут на машине. Опять же, поселок Бардане очень хорошо сейчас развит, ну, в плане школы, детские садики, поликлиники, магазины, ресторанчики или как, шаурмички. Шашлычный, пищевый. И самое главное, там есть этот, э, аквапарк, Аква Yeah. Ну, недалеко как бы, но ну, не Вардане, но тем не менее, Вардане на самом деле очень маленький сам по себе поселок. Там есть движуха, местная вот эта движуха, она там развивается потихонечку и наводится марафет. Нельзя, конечно, сказать, что Вардане это какой-то люкс район, и он, возможно, таким когда-нибудь станет, но в любом случае, то есть, если вы целитесь именно на Сочи, да, и хотите работать в Сочи, или там у вас как-то связывают Сочи, то это не ваш вариант. Но если вы хотите комфортного времяпровождения, вы хотите... Ну, просто вот, чтобы в тишине и у вас было такое нормальное строительство и нет особо там денег, было, чтобы купить себе огромный особняк, то вполне себе ничего. Да, также идеально подойдет для тех, кто работает удаленно. То есть, если нет привязки к дороге, то вполне детей в садик есть, куда водить, школы есть, магазин есть, поликлиника есть, виды на море, и горы, все, что еще для счастья надо. Я предлагаю еще в конце нашего видео, потом, затронуть тему, за сколько начинаются нормальные дома в Сочи. Потому что мы сегодня вообще говорим про такой, ну для Сочи, к сожалению, это низ рынка, правильно? Есть, да, нет, не дом, дом, дом, не нормальные? Нормальные. дома нормальные? Дома нормальные, нет. но Просто люди, которые сейчас смотрят нас, наверняка хотят увидеть а в районе Светлана. Ну, не обязательно, просто давайте потом об этом затронем в конце. Да. Я предлагаю перейти, наверное, к следующему дому, он будет у нас отдельно стоящим. Да. Да, это, собственно, вторичное жилье, полностью уже готовое к проживанию. Этот дом находится в Каштанах. Каштаны, а, это доста... вот есть Хоста, есть Тудепста, и вот это, между ними там чуть-чуть город. Да, но в целом это 20-25 минут до центра Сочи. Я бы хотел сказать, что Каштаны очень крутой район сам по себе. Он очень сильно расстраивается именно частными домовладениями на сегодняшний день, потому что там ну реально никаких многоэтажек нет. Там очень крутые дома встречаются, уединенные места, есть магазины, инфраструктура. Там очень красивые виды и там действительно контингент собирается такой, которых вот им не нужна суета. И, да. кстати, там, секунду, э, заасфальтированные все дороги, их обслуживают, то есть, если вдруг там снег выпадет или еще что-нибудь, это чистится, дороги там широкие, нет вот каких-то козик, тропок, там все как бы в этом плане. Каштаны просто мне очень нравятся, поэтому я могу про него долго рассказывать, но лучше Но если меня. поговорить с людьми, которые живут в Каштанах, они прямо с тобой будут на 200% согласны, и кто туда приехал, заселился, уезжать оттуда не хотят. Ну, то есть, и... для... При этом в Каштанах можно найти дома вот такие, как за 14 миллионов, и у нас есть еще вилла за 230 миллионов Разного рублей. Разного формата. Кстати, на эту виллу мы едем мимо этого домика, и недалеко они там, в 5 минутах друг от друга. То есть... Надо будет туда обязательно приехать и снять. Кого? Кого? Обзор. Про что именно? Про, Про эту виллу. Мы мы сняли. уже Да мы просто показывали виллу эту и заехали туда. Ну, короче, я вот знаете, что хочу сказать, да, вот так, между нами девочками, хотя там сейчас еще а пару, пару тысяч это посмотрит человек, что если вы все-таки хотите э, и обладаете бюджетом там, свыше 250 миллионов рублей, то лучше всего построить самостоятельно. Очень сложно найти что-то действительно, то, что будет подходить вам, потому что вы обладаете деньгами, и вы за эти деньги хотите получить многое. Попасть, <свы> к сожалению, в это достаточно сложно. То есть, среди вот такого формата домов на самом деле предложений много, вилла все-таки это уже индивидуально Нет, вилл тоже, тоже много, сказал, в целом… А... Максим, вот в этом бюджете, кстати, достойных вариантов то как раз нет, то есть, чтобы в сочетании цена и качество. Я да, понимаю, прекрасно. Ну, я на самом деле думал про другой бюджет, а говорил про Просто правильно. в бюджете до 20 миллионов домов много, Ну, во-первых, что касается локации, что касается ну, самого внутреннего убранства, да, а, качество постройки, то есть вот таких домов в единице. А знаете, что я хочу сказать? Что, например, вы можете найти хороший дом в Сочи, да? Вот вам риэлторы присылают картинку. Вот дом крутой, все там, вам он внешне нравится, все с ним круто. Но когда они начинают вас туда вести, вы понимаете, что лучше бы я сейчас прям здесь вышел. То есть дома бывают хорошие, но Плохой локация побед. очень сильно страдает прям сильно. Ну да. и в Сочи ценится локация по большей части, потому что ну... дом всегда можно свести, а землю вы не выключаете, не переведете на другое место. Вернемся к нашим объектам. значит у нас дом 108 квадратных метров. На 8 сотки, ну, практически, там, 7,8 земли. Это, кстати, земли. важно да. очень, потому что в Сочи в основном 3-4 вот эти пятисоточные участки здесь, как вы понимаете, а тут, а тут простор, мало ли того, что вида на горы, много воздуха, нету вот этих вот настроек-построек, все свободно. А да. елочка наша бы нам прижилась? А? Елочка бы наша да, прижилась Да, ну, в первую очередь. Там прям на ну, участке есть место для нее. Да, а, а, ну, да да, не она скажу. же искусственная, конечно, она где угодно приживется. Дом у нас с ремонтом, мебелью и техникой. в нем две отдельные спальни и большая кухня-гостиная. Кухня с хорошей техника, то есть это и посудомоечная, и духовой шкаф, все есть. Я Но бы просто... хотел сказать, что это достойная альтернатива квартире, потому что цена 100... у нас просто открыт сайт сейчас, вот здесь наш на телеке, и здесь есть ремонт, мебель, техника, достаточно много земли, 129 тысяч за квадрат. Да. Что вы купите за 129 тысяч за квадрат? Нет, сейчас много кто может сказать, что типа, ну, Но... мне нужно в центре жить. Но добро пожаловать 400 плюс, 400, да, вот. вот если вот, в центре прям сильно. А надо. если это еще и дом, то лучше даже Не, и... Но, на самом деле домов в центре хороших нет. Они все будут маленькие. То есть каких-то размашистых есть на Фабрициуса, но там 300-400. Рок, например, строят, но опять же Эдунрока ну, не, не так много земли. Большая вилла, а кусок земли, но ну, она сильно размазана. Эдунрок крутой но проект. Ну это такая большая квартира с там с небольшим кусочком земли с бассейном да. в городе, ну, да. по сути. Но дом, мне кажется, есть, должен все-таки находиться там. Чуть -чуть. Уединение, да, то есть сам дом, что это такое? Но ну, это какое-то все равно. Какой-то поселок должен быть, это какое-то уединение с природой, где ты можешь от этой городской суеты действительно выдохнуть. И вот как раз Но вот это... не, Мне тоже кажется, да. что если, например, дом стоит и вот так вот раз свечка и два свечка, то это не дом. Да. Есть... Это просто квартира нет, на земле нет. вот в центре города. Да, по-хорошему, никакого надо кайфа застройщикам в этом. Нет. И чтобы из нее что-то сделали уже другая. Но тоже как бы есть э, и на то, и на другое есть свой покупатель, потому что ну, кому-то действительно нужна вот эта вот большая вилла. Но которая... в этом обзоре ее не будет. Который... Бюджет другой совсем. Ну и в следующих обзорах в любом случае затронем эту тему. Именно в центре. Можно, я думаю, продолжить. И либо по этому объекту. Да, я думаю, да, двигаемся дальше. Этот очень достойный объект. Земле заезжай благорожен. живи 14 миллионов рублей и вся. земля вся благорожен да. а да. есть у нас вот такой вот потрясающий дом который находится прямо в центре сочи возле ну, торгового прямо... центра Алип. но это подожди у нас люди которые говорят что центр сочи это морпорт они сейчас подожди, подумали это что, -то что это прямо не я понимаю прекрасно тебя есть территориальная центрального сочи так будет правильнее Дом находится возле Олимпа, недалеко. Это не морпорт, как вы сейчас себе нарисовали уже. Да, но да. это в границе центрального Сочи. Это все очень близко. Да. Очень близко. получается... Это даже ближе, чем, чем, чем Солливка. Но ну, если по дорогам ехать, то точно... Это 5 минут до Муримола. Даже меньше. Заворачивайте. Да, 10 минут до морпорта. Uh, все транспортная доступность хорошая, остановки рядом, опять же, в торговом центре «Олимп», до которого пять минут пешком есть крупный uh, супермаркет, супермаркет табрис. «Табрис». Новый, кстати, открыт. Да, пушка альтернатива вообще. «Азбуки вкуса». Uh, кинотеатр. Возможно, пушка. люди в Красноярске не знают, что такое «Азбука вкуса». Я предлагаю. Ну, либо... Просто на «Табрисе» То... можно чуть-чуть отдельно остановиться. Uh, это не какой-нибудь там «Магнит» или «Пятерочка». Да, это, это там, качественные где вот продукты. масло 200 видов. Это то все есть. еще вот так вот аккуратно паром так обдается вот этим холодом. Запахи везде идут, да. такая атмосфера. атмосфера очень да, крутая. Да, да. Вина, сыры, хамон. Да. Ну то есть, есть. есть. А, Кстати, кстати, если кто не знал, кто живет в Сочи или кто собирается в Сочи, самый вкусный вообще в Краснодарском крае торт «Наполеон» я покупал именно там. Ну, понятное дело, что-то кто-то скажет. Может быть, лучше сделать его самому. Но если вы хотите купить Наполеон, вот только там. Попробуйте. То есть этот дом идеально подойдет для тех, кто очень любит Наполеон. Пять минут Вот, Ну, в целом, там много ресторанов, магазинов разные разные развлекухи. То есть пять минут пешочком прошел, и ты как бы гуще событий. Да, а, он весь благоустроен. Стримой, благоустроен, просто. да. Придомовая территория, между прочим, с водопадом, которые циркулирующие значит, вот это не но использует воду. А вот это не ну, на розетке. А дом а, экологичный, умный дом, точнее. А, у него. Солнечные батареи стоят летом электричеством вообще не пользуются, он даже получается идет в излишке. Две скважины, одна скважина на битьевую воду, вторая скважина на полив. Что у нас? Филе. Что там еще у нас Нет, есть? Три с половиной сотки земли. На самом деле не земли, такая да. большая земля. Ну, но, тем а, не менее. да, здесь есть помарочка, потому что а, еще три с половиной сотки земли граничит рядом участочек это тоже принадлежит тому же собственнику, то есть в целом это может быть 7 соток и дом, и будет это тогда 19 миллионов, хотя взять землю в центральном районе Сочи, ну это порядка 2,5-3 миллионов. Да, ну даже больше, наверное. Если мы берем чисто цену за землю, это 7 умножить на 3, получается 21 миллион, а у нас за 19 миллионов вместе с домом. Получается облагороженная территория, много цветов, вот деревьев плодовых, как это любят у нас все. А, а ягодки растут? Ягодки там растут разные, да, можно чем-то там А фрукты – это деревья бежать, и плодовые. Ну вот. ну вот это все. Ну и свое что-то тоже. На самом деле, 4 сотки, но ну, 3,5 – это стандартный садовый участок. Да. То есть, ну в большинстве страны нашей, именно так, вот у нас в Челябинске есть 4, а есть 6, в зависимости от садовых товариществ. Вот. Но 4 сотки, как бы, это нормальное, тоже тело. Вполне себе можно жить. Ну, тут в основном такие. В данном случае да. у нас первый, ну, надо проконструктив, наверное, немножко, да? Я думаю, тут и так все, все понятно. Все понятно, да? Кому Он интересно, вебет, тот вопрос. Мы же какую-то хрень не вставляем в топчик, правильно? Топчик до 20 Мы переходим миллионов. к более современному строительству. Это вот современное, да? Это что? У нас? Ну это более современное все-таки. Более современное Постройки. строительство э, в районе Орел Изумруд. Значит, Я предлагаю остановиться вообще где-то, хотя, чтобы Значит, много. Что, это что, это что за Орел район. и какой Изумруд делает? Давай. Ка какой? Расскажи про ну, Орел. И про пятиминуточку. Это Adler, это Adler, это, это. Любимая улица Гастелла. Гастелла, да, то есть по легендарной улице Гастелла периодически люди говорят, что там вот, можно, можно провести остаться, всю жизнь, остаться навсегда. но да. э, развею сомнения, и в принципе, да, люди, кто со мной ездил по улице Гастелло, всегда им говорил, что это улица Пятиминутка, пробка, пятиминутка, пробка, да, и... а самое главное, сколько видосов я на эту тему снимал, да. сколько засекал время, и все равно они пишут и пишут и комментарии. Выглядит... Это выглядит страшно, выглядит страшно вообще. Такое ощущение, как будто ты утром выехал и к вечеру только приехал. Вот. соответственно, сколько раз я ездил, сколько раз засекал специально, мне было просто интересно. Может быть, я в предыдущий раз ошибся, или предыдущие 10 раз, но не тут-то было 5-7 минут, и ты возле железнодорожного вокзала Адлера. Так что место, ну, локация очень хорошая, она перспективная, на самом деле, там, допустим, в сторону Бестужевского расстраивается. А в следующем ролике мы, кстати, расскажем Чем? тоже про... На эту локацию там есть у меня еще э, кучи... Козырь, в Козырь в рукаве, классный крутой поселок. А вот, но он у нас естественно тоже на сайте вот про то, что мы говорим, у нас все есть и советую почаще туда заглядывать в поиски, потому что а массив там... наверное. Я сейчас она... просто вам расскажу, у нас тут было небольшое соревнование, нужно было как можно больше загрузить актуальных объявлений на сайт. И ребята вот вдвоем занимаются домами. И первое и второе место взяли Надя первое, Алян второе. Объявлений на сайте конецайма домов у нас, мне кажется, около 400. Ну, где-то вот в этом духе. Куча коттеджные поселки, отдельно стоящие дома. То есть, мне кажется, мы можем похвастаться, наверное, одной из самых больших баз конкретно по домам в Сочи на сегодняшний день. Поэтому, если вас интересуют дома конкретно, то вы точно смело можете перейти на сайт и там найдете всю информацию от бюджета от 10 миллионов. Там, по даже и меньше есть. 9800 по моему всегда. от 9 миллионов до 500 или даже 700 что там такое вот не, не или... короче там есть на любой вкус все что вы хотите я думаю что именно с этим форматом мы закончили да и а, да, ну, кон конкретно про этот дом да, да что дом ремонт, есть. Готовый к проживанию. Да, есть. ремонт есть а, мебель есть техника есть три спальни наверху есть Большая кухня-гостиная есть, заезжай и живи. И на самом деле, кстати, «Орел изумруд» очень сильно расстраивается сейчас, и там очень много коттеджных поселков, очень много земли расстра... разравнивается там. Мы просто недавно ездили сани, я вообще обалдел от того, насколько там много земли, которые просто сейчас равняют чтобы там что-то построить. Короче, там очень много будет частного домовладения, к тому же, если там все-таки пройдет дорога, то пробка пятиминутка превратится в пробку двухминутку, наверное. Ну, просто все будут на поляну там уезжать, просто кому-то да, туда надо, да. и можно объехать спокойно. И я еще предлагал вам в конце видоса затронуть тему, за сколько начинаются дома, которые люди хотят вообще увидеть. Ну, вот скольки. Вот возьмите средний дом по России, сколько он будет стоить в Сочи? А что такое средний дом? В в ну 160 квадратных метров, ну, какой-нибудь новый среднем, на шестисотках сотках земли, например. По последним просто... обращениям а, И так чтобы близко было ко всему. А, немножко перебью, хорошо. Ну а хорошо, девушкам нужно уступать. Но все-таки в первую перебей ты ее. Так, ну да, по последним обращениям, ну этот дом у нас начинается от 35 от 35 миллионов, то есть, да, действительно, очень частый запрос о том, что мы хотим дом в пределах 20-25 и именно то, что ну, когда ты уже общаешься с человеком и понимаешь, что ему именно нужно, это 35. Очень интересная всегда история происходит с покупателями, <свят> потому что они говорят нам, вот у нас есть бюджет 50, но хотим то, что стоит 70, у нас есть бюджет 100, но хотим то, что стоит 150, у нас есть бюджет 200, но дайте мне то, что стоит 300. Абсолютно в каждом доме встречается эта история. У нас есть 10, хотим за 20. Вот у нас вот просто сзади Петя, он у нас коммерцией занимается, он показал человеку коммерцию за 30 миллионов рублей. Он говорит, это то, что мне нужно, но дай мне теперь то же самое, только за 20. И это абсолютно вот везде так происходит. Господа, вы увидели небольшую подборку из пяти домов в бюджете до 20 миллионов. Но знаете, что если у вас есть желание купить дом, то ребята покажут вам весь рынок. Какой он есть от мало до велика, хорошие объекты, плохие объекты, у вас будет самое главное понимание. А дальше вы уже будете принимать решение, подходит вам это или нет. Либо мы вам можем предложить ипотеку на то, что вы действительно хотите. Благо это на сегодняшний день несложно. И я еще хочу, чтобы вы написали фидбэк касаемо формата нового видео, как вообще он вам Обязательно пишите комментарии, мы их прочитаем. И я думаю, что в следующий раз мы улучшимся, сделаем, может быть, короче, длиннее, подробнее, еще что-нибудь. Напишите, пожалуйста, об этом. И мы пожелаем вам всем хорошего настроения, удачи и. С наступающим Новым годом. Пока. На же уже. Ну что? Новый год уже наступает. А Новый год наступит 31 Так он же наступает!